Привет. Привет. Привет. Привет. Как дела? Да, да нормально. Да, да, нормально. Ты такой красивый. Спасибо. Спасибо. Спасибо. В России все парни. В России все в России парни такие. Угу, да. Я знаю. Ну и девушки. Ну да, ну да, конечно. То есть ты хотел города. Что? Из а какого вы города? Я из деревни. Я из деревни. из а, а, деревни. из Москвы. Да. Уверена, что вы из Москвы? Уверена, Уверена, что вы из Москвы? Москвы? Да. Слушай, вот наш гимн. Откуда вы именно? Откуда? Откуда, Откуда вы именно? Вы именно? Ну, я не буду тебе говорить. Знаете? Знаете? знаете? Мы, мы сочинили сами Гимн России. Подождите, подождите. Подождите. Сейчас позже. позже Сейчас позже. Позже. позже, позже. Украинцы, шикарно. Почему, шикарно Почему знаете По вы испалили? Почему, почему вы, знаете вы испалили? Что не, что, наверное, не, не Москвы. из Москвы. Не с Москвы. Не с Москвы. Вот из-за этого ну. спалились. Из-за этого, из этого спалились. Спалили. Ну, мы сказали, мы с Москвы. Привет. Вот из-за этого